Всем привет! С вами, как всегда, я, Егорик Иктопик. Перед рассмотром этого видео обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, ведь это очень важно. Ну и сегодня я скачал новую карту зомби апокалипсис Бункер. Да, в прошлом видео я просто скачивал карту зомби апокалипсис и там вообще не было предложений. Что будет тут, я соответственно не знаю. Сейчас и узнаем. Иди вперед, ну, на создатель карты тот же, ой, да, блин, создатель карты тот же, то есть я от него скачивал, так, в сундуке ничего нет, да, объяснить почему уже так лагает, нажми, а, понятно, гениально. Так, кнопочка. Угу. Это карта квест, поэтому тебе нужно идти по сюжетной линии. Если, например, проход закрыт, это значит, что тебе туда не нужно И идти идти. Либо нужно прийти чуть позже. И главное всегда носи самое оружие. Ладно. Так, э -э нажми, чтобы. Ну зомби ну тогда я начинаю хочу а еще тут делать э, так о еда еда это очень хорошо вот так вот 3-4 и броня главное ничего не пропустить так ты обычный игрок в майнкрафт ты просто хотел. Ты просто выживаешь и хочешь пройти Майнкрафт, но в один день э, твои планы рушатся, ведь наступает зомби-апокалипсис. Теперь твое главное задание – выжить и добраться до бункера, где ты сможешь спасти от этих кровожадных тварей. Так, а это что? А это понятно, это не открывается. Ну, тогда пойдем по сюжетной линии. Твое выживание зомби-апокалипсиса начинается. Можешь автор украинец. Но сначала немного изучи местность. Так, что это может означать? Так, в портал мы можем зайти? Естественно, нет. Зачем нам? Это что? Так, э, это твой музей драгоценных блоков. А, так, э, сюда идти еще рано. Да? Ладно. Так уже быть. Пойдем тогда по сюжетной линии. Так. Надо идти вперед. Да. Вот как только я... Я вот сразу могу сказать, там зомби. Потому что если так лагает, это не мой компьютер а лагает. Это лагает... Это может лагать только из-за того, мир, что тут слишком много сущностей. Так. Ну, я, наверное, не буду эти проходы Потому что как бы Ну и сказали, идти вперед Я иду Так Мост какой-то Так Твои мысли Когда-то я построил эту дорогу В надежде найти э, Других людей Но, увы, безуспешно Так Сейчас, наверное, будут зомби, да? О, один, вон там вот. Ой. Здравствуйте, зомби. Вот из-за этих зомби так лагает очень сильно, реально. Лучше вы все-таки видите. И этот мод, по сути, только для зомби. А вот, видите э, мне, зачем делать... Зачем мне надо было устанавливать мод для этой карты? Просто для зомбей вот этих, они, ну, просто для зомбиков, целый мод для того, чтобы просто зомбиков, что это зомби, но ну, почему они не горят, ведь днем они сгорают, что-то здесь не так, и почему их так много, неужели это зомби апокалипсис, нужно бежать, ну, никуда мы бежать не будем, пока мы не умрем, так, так, так, тихо, тихо, тихо, так, э, по-моему, или они могут выкинуть меня на забо за забор. На, на, минус четыре, или сколько? Сколько там было их? М -м -м, непонятно, непонятно. И сразу же, вот. вот чё ты, вот, одинокие зомби? чуть Кстати, мы их можем из лука расстреливать. Точно, это же гениально. Мы просто можем их из лука, это пристреливать. Так, это та же самое, да? Да? Да. Ох, сколько их там! Так, я думаю... С... Кстати, зачем нам кирка? А, я походу понял. А кирка может ломать... Она может ломать лазуритого блока или мне показалось? И нам все-таки нужно будет вернуться назад по сюжетке и... Там сломать этот лазуритный блок. Лазуритовый. Да, вот. Что? Что? Что? Как? Почему так невозможно? Так, ладно. Ладно. Ну-ка. Лазуритовый блок. Вот. Блин. Как бы я никогда этих зомбиков не... Это, не уничтожил. Так. Тут лестница есть наверх. И тут еще и стекла. А, понятно. Это туда-домой. Ого! Нифига я быстро. Так. И серьезно, мне надо просто пойти сюда. Тут будут зомби, да? Мне кажется, тут, там просто будет куча. Это орда зомби. Так. Так, так. Этот дом я построил на случай, если с моим основным что-то случится. Значит, походу, наш основной дом зарвут или что? Опа, на нормальный меч. Да, это очень хороший меч. А понятно, нас туда не пускают. Ну, значит, есть только выход один. И он вон, и он, где-то вон там вот дверь. Э, так, э, ну как бы это же выход, да? Э, так, так, так, ну давайте побежим сюда э, моя шахта. Ладно, туда нам не разрешают пойти. О, что так лагает? Э, так, и долго нам еще идти в этих лагах? Так. Так, О, оп, опа А, кстати, я понял, почему в тот а, в том моменте нам сказали нужно бежать. Туда, там, если бы я всех прикиньте, я бы всех зомбей перерубососил и оказалось, что там туда не надо. Так, это что? Ладно, давайте просто побежим, побежим. Так, туда нам, туда нам нельзя, только время потратили. Туда нам, опа. Хм, что за путь, я его не строил, и почему он перекрыт? Нужно будет еще сюда вернуться, вот это мы запомним, вот это мы запомним. Полезная информация. Так. Ну, опа, еще зомби, на, на, на. Все хорошо. М да. Блин, чего их так? Я просто не буду на них хватить время, потому что будет... Опа, опа, а вот и походу и бункер. Только, серьезно, э это не то, что нам надо было? А нет, а нет, вон там я вижу уже чак, только надо разобраться с этими зомби. На, на, на, на, на, всего два зомби. Зачем я это сделал? Сколько тут зомби? Откуда они появились там? На. Я еще выйти за пределы не могу. Я сейчас умру просто. На, на, на, на, на, на, на, на, на. И последний, пос ну, я чувствую, конечно, это не последний, но ладно. Какой-то э, зомби сам сдох. Ну, это его проблема. А, ой. Так что, пойдемте сюда. Эту небольшую базу я строил на случай войны, но против зомби тоже неплохо. Внутри этого домика есть кирка, которая поможет тебе выбраться. Ага, ага, ага, я понял. Внутри вот этого домика, я надеюсь. Что, в тубу? так, тут, опа, кирка, она ломает железный блок. Только зачем мне... А, хотя, а, наверное, пригодится. Что? Откуда? Тут. Они появляются! Они, они тут появились просто сами. Они, они же не могут открывать двери. Я надеюсь. Ладно, придется их убить. Надеюсь, ты не умеешь открывать двери. Ты умеешь открывать двери. Зомби, который умеет открывать двери. Намана. Так. Ага. Ой. Так, вот этой кирку ломаем железные блоки. Что за лабиринт? О, что за лабиринт? Ненавижу лабиринты, а хотя, по-моему, я и нашел решение. Тихо. Что за ловушка? Что за ловушка? Ладно. Так, давайте вот сюда вот куда-нибудь. Ага. Но если я нажму на этот рычаг дверь, ну так. Зачем нам вообще нажимать на эти рычаги, чтобы тут все подорвалось? Ну, конечно, оно наверняка. Да, меня задали эти кнопки. Э, вперед не пройти. Отболился потолок. Нужно сначала найти вещь, которую может очистить проход. Спасибо, спасибо, спасибо просто. Ой-ой-ой, не надо нам лагать. А то сейчас еще залагает? Кстати, стрелы это тоже хорошо. А, нет, а да. Так, а, тут аккуратненько проходим. Так, давайте вот сюда куда-нибудь пройдем. Ага, тут еще железные блоки. А, понятно. А, так, так, так, так. А может в домиках там второй этаж есть? Может в домиках второй этаж есть? А я просто не не сразу развидел. Нет домиков, точно нет второго этажа. Так. Тогда что это получается? Ладно, давайте побежим куда-нибудь. Вот сюда, вот. Так. А, куда бежать? Вот. Мы не можем сломать этот булочник. И это вообще все это. И зачем тут механизмы какие-то? Зачем нам это все? Зачем? Так, да, блин. А, а возможно... Стоп, а. Стоп, стоп, стоп, стоп. Блин, вот хитрые, они. Нет, понятно. А, а. я. Надо выключить быстрее. Так, хорошо. Еще стрелы. Так, где можно найти эту? У них показался ли Стоп. А, а. Вас понял. Вас. Извиняюсь. Так, тогда где мы можем найти то, что поможет нам оттуда э, там проход расчистить? Откуда там вообще столько зомбиков? Кстати, кстати, кстати, а что вот это вот? Так, по-моему, или мы как-то сюда можем забраться? Так, и тут ничего, ладно. Так, тут четыре каких-то платформы. Сюда мы не можем, сюда мы не можем, сюда мы не можем, а сю сюда мы тоже не можем, да? Естественно, естественно. Эх, ладно, не в этом дело. Так. Да, серьезно, откуда там эти зомби? Возможно, мне надо внимательно осмотреть этот дом. А нет, я, я, передумал, я передумал, я передумал. Я сейчас умру. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Что такое, что такое, ну зомбики, ну ты, э, э, э, они просто появляются сами. Нет, нет, они вышли из дома. Ну все. Если они там дальше будут появляться, то это вообще будет жесть. На, на, на. А, он, и он появился, да? Он там, естественно. Так. Где может быть? Так, может быть в печке какой-нибудь? Нет, и не в печке. А где? Да, Зомби, отстань, отстань. Ой, так, мы везде уже в этом лабиринте побывали. Что? Может быть, прямо там у двери и есть то, что нам поможет? Ой, я даже забыл, как туда пройти, вот так куда? Вроде да. Так. Вот. Ну, не зря же эти все механизмы тут. Возможно, это... Хотя, возможно, это, чтобы избежать зомби. Так. Угу. Нам надо как-то прорубить этот проход, кстати. Я не могу посмотреть, что там. Так. Нужно сначала найти вещь, которая поможет расти чистить проход где она может быть в раздатчике она в раздатчике нет В раздатчике только стрелы объясните как где я по-вашему должен искать эту вещь просто где не там нету не там нету где еще искать по этой базе так нужно внимательнее все обыскать ну, нужно внимательнее все обыскать так ну если там нету даже то где оно может быть тут нет абсолютно никаких сундуков ничего такого так, ну, возможно, мы сможем как-то рассмотреть отсюда вот этот вот лабиринт. Так, мы проходим вон туда, и что? И там какая-то каменная крыша. И типа, вот я... Или я такой тупой, или... или что тут вообще надо делать? Надо лопату найти, как я понимаю. И надо как-то вот эти двери открыть. И надо как-то понять, они реально там спавнится, Просто спавнятся и спавнится. Так, где может быть? Поможет выбраться отсюда, но... Она ломает железные блоки, но это никак не, мне не поможет выбраться. Тут только сплошной лабиринт. И зачем там факелы стоят? И зачем вообще факелы стоят? Да, вот это крышек, который мы видели. Да, объясните мне, почему так лагает? Чё все такое лагуче? Мы нереально в других мирах и на сервере всяких абсолютно нету вот этих даже микролагов. Ах, э, стоп, стоп, стоп. Может быть надо догадаться? Такое до чего? А? Может быть надо было догадаться? до да, очень важные вещи. Это видео просто растянется на полчаса. А, а, а мы... Мо... А? Так мы не можем можем сюда? Нет. Так мы не можем. Может быть, надо пройти? Вот. О, нету зомби. На, уйди, уйди, уйди. Так, возможно, надо... Вот. Вот. Ты зачем? Вот между этими вот эти вот штуки вот. И зачем там вот пространство? Может быть, это все взаимосвязано и вообще мне надо не сюда, и надо как всегда вернуться куда-нибудь. Пойти туда, не знаю куда. Принести тонь, знаю что вот. Я просто не, не догадываюсь. Ребята, вот напишите в комментариях, как мне пройти эту карту. Просто, я не знаю, единственный вариант, это просто возвращаться, возвращаться в во, возвращаться обратно и, блин, наверное, я, или я что-то пропустил, или еще что-то, потому что, блин, реально, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, может быть, вы знаете, как это пройти. Может быть, вы догадаетесь. Может быть, мне вообще надо... Кст... Стоп. Стоп, стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп, стоп. Нет, этот ролик пока не заканчивается. Я пока я не узнаю, что вот там вот. ТЦ, торговый центр. Да, блин, зомби, отстань от меня. Че, а почему их так много? Опять их так много. На, на, на, на, на, на, на. Их, они, я их просто никогда не уничтожу. Они просто там, как, и в том месте, где был зомби апокалипс, Я просто их никак. Сейчас их тысячу оттуда выйдет, да? И все. А ну, естественно. Ого, что за задание? Я его здесь не припоминаю. Значит, его стоит кто-то другой. Значит, рядом есть люди. Так. Да. На, на, на, на. На, на, на. Так. Закрыто. Блин, вы... Это что ли такой прям зомби-апокалипсис, что тут везде двери? Кстати, изумрудные блоки, возможно, они нам помогут забраться. Тут тоже закрыто. Зумрудные блоки, вот что это может означать? Зачем мне это все? Эм. <breathing> так, ну, побежали сюда, тут магазинчик одежды, типа. Надо вот все сундуки прищекать, потому что 100% в каком-то из них разгадка. Изумрудный блок может ломать. Хорошо. Может ломать изумрудный блок. Это уже хорошо, что мы... Так, мы тут же были, да? Да, мы тут были. Тут закрыто. Это нас, нам, нас пустят туда. Нет, мы... Я не буду соваться лучше туда. Раньше времени. Эм. Так. Это мы все забираем. Это мо. Это моё. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. И вот это мы тоже забираем. На всякий случай. Так пузырек опыта, я не знаю, кстати, конская броня, но мы на всякий случай заберем вот этот пузырек опыта. А дальше нам нужно сломать вот и от этих, из-за того, что зомбаки умирают, еще больше лагает. Так, тут ничего нету, а тут вот. Так, какой-то, опять же, это что, Бункерсон? Или, мне кажется... Так. Вот куда сбежали все работники. Ну что это? Это, это... то это, Похоже, кто-то не смог сбежать от зомбей. Так. Строитель, строитель. И что теперь скажете мне? Что мне теперь делать? Так, ладно. На, на. А, тихо, тихо, тихо. Не, не надо, не надо, не надо, не надо меня убивать. Не надо меня тут убивать. Не надо. Так. И, типа, и что теперь? Я, типа, уйду туда куда-то, и мне надо будет возвращаться на ту, на тот мост. Из ТЦ. Вот если это будет, я просто убью создателя, этого кар... создателя этой карты. А, ну, ну естественно, тут кучу зомбаков, которые, естественно, меня убьют. Э, э, так, надо, надо на... А, понятно, а, хух, хух, хух. Это типа для... Если ты любопытный такой, то можно и сюда. Но там, в принципе, никаких вещей не было, так что я мог просто не тратить свое время. И просто пройти блин, через мост на на на на на все вот так вот это поселение ура я его нашел но почему здесь так много крови этому работнику очень не повезло его разорвали на числе работники так и зачем мне это Охранник. И, типа это вещи охранника? Ладно. Тут ничего нет Нету. Так. Ну, мы можем, в принципе, тут все обследовать, но только для... Давайте... Житель городка. Так, это пристань, как я понимаю. Ну, наверное, мне туда не нужно. Посмотрим. Посмотрим. Так, тут ничего. Естественно, естественно. Зомби, зомби, зомби, зомби. А, ну тут, естественно, ничего нету. Ну, тогда до свидания. Я, в принципе, э, ухожу. Э, вот сюда, вот сюда, по следам. Так, сначала налево. Ой, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Я случайно выкинул меч. И теперь, похоже, нет, я его поднял. У меня, кстати, зал... осталось всего два золотых яблока. Вы... Надеюсь, вы пополните мой запас. Впереди дом охотника. Окей, окей. Так, э, нет-нет, давай-давай. Что? Меня просто скинули. Капец, тут зомби. Это же тот самый зомби-апокалипсис, который был в начале там. Не, я отказываюсь это понимать. Почему такая долгая карта? Объясните мне, почему такая... Тихо! Да не убивай! Что? Вот. И вы, типа, называете это картой нормальной картой интересной. По-моему, она не интересная. По-моему, она... не, Блин, слишком долгая. На, на, на, на. Эх, да уж. Теперь у меня золотых яблок, блин, нету. Я еще падаю. Походу, это видео зачанится за, за вообще на 40 минут. Это поселение охотников, но где же остальной город? Хм. Домами такой копий земли. Под, и почему под домами такой копий земли? Может, внутри домов что-то есть? Ну, я надеюсь, вот, что там реально что-то есть, да. Эти зомби везде, то есть, ладно еще, да, это зомби-апокалипсис, но чтобы столько зомби, вот, представляете, я умру, какой путь мне надо будет проделать, блин, чтобы мне обратно, вот, типа это, эээ, от Ох охотника, ладно, но он бы точно не справится, если я еле справляюсь. А, ну, соответственно, такие же дома. Просто Ctrl-C, ctrl В. Так. Ой, да. Что такое? Уйди, зомби. Зомби, уйди. Уйдите, уйдите, уйдите, уйдите. Уйдите. И еще зомби. Да <связывая> просто куча их набралась за секунду. Только же тут не было. Они просто размножаются, реально. Только же было 0 зомби. Тут и серьезно, они просто размножаются. За... Создатель карт обращается к тебе. Не надо, ресетать, не надо ресетать зомби. Потому что, во-первых, так лагает, во-вторых, вот происходят вот такие штуки, что типа они просто берут и размножаются. Потому что если бы ты ээ, сделал так, чтобы они просто вот так неожиданно то точно бы не было такого, что раз и все, потому что э, я э, сам, как бы, как вы знаете, делаю карту и механизирую ее, и так что я знаю, что если вы так рисуете много мобов, то в конце концов они просто сами будут размножаться и пока их снова не не рассетнешь. потом они опять же еще больше будут размножаться. Так и я попал в каждое. Вот, да. Они просто зачем? Просто ноль зомби и тут откуда вот. Посади. по логике. Откуда тут, откуда тут, из ниоткуда вылезут зомби? Из-под земли, реально что ли? Из-под земли, скажите мне. Я тут. Исследовал абсолютно все. Как эти дома связаны с этим куб, кубом по дому? И это не куб, а геометрическая фигура. Вот как это все взаимосвязано, объясните мне. Что ли под одним из этих домов есть такой подвал? Вот что-то я... Вот так. Да просто из ниоткуда что-то я хожу тут вообще не нахожу ничего а, хотел закончить уже видео а, и теперь вот увидел вспомнил что есть вот это блин кирпичная дорожки теперь вот пожалуйста и вот где Да, блин, ну задолбали из ниоткуда браться. Видео идет уже больше получаса, наверное. Я просто не знаю. Че? так. И вот, каз... объясни автор этой карты, вот. И что под этими домами, должно да, быть такого? Потому что, блин, ну, конечно, я также не понимал это. Может, внутри домов что-то есть. Ну да, воздух есть. Может, на этот рычаг, я не знаю. Ну, если что-то найду. Может, мне не знаю. Ну, знаете, единственное, что я нашел пока не записывал на этот момент. Это вот дверь. Да, вот та вот есть дверь, которую я нашел. Давайте. И вот не зря тут, Ч я в начале, понимаете, я просто минут десять. Вот. А, понятно. А, ой, ой, до свидания, до свидания. Ого, что это, бомба? Бомба? Ну зачем? Видно, люди хотели подобрать все твари, но не успели или что-то не сработало. От... И как? Я должен с этим всем справиться. Объясните мне. Кстати, что вот так вот? Что это? Ну-ка. Мост. Как будто это как будто начало вот реальной карты и что на этом да они просто издевают они и вот как я должен вот это все пройти эту карту если эти зомби бьют меня за три блока а кстати, кстати, кстати, я же могу всех этих, всех зомби, которые там были, я же их выманю. Значит, если я резко возвернусь и пройду туда. Так. Так, так, быстрее, быстрей. Правда, тут сто процентов... Два зомби, два зомби. Бомба что? И вот это на ну, сзади кучу ТНТ-бомбы. Э, и типа надо это сломать? Или что? Так, так, так, так. Или что-то не сработало. я не понимаю. Просто ничего. Кстати, о, опа. Что? Опа, мы можем вот так быстро бегать. Опа, я нашел способ быстрее бегать. Вот тут вот барьеры, барьеры. Только зачем барьеры, я не знаю. Но зачем-то их сделали. Так, Так. кстати, о. а это та самая, которую сказали самая вот эта штука. Но, знаете, что-то мне вот это лево не очень нравится. Так что я лучше пойду направо туда. Там, конечно, тысячу зомбий, с которыми которые меня точно за... просто съедят. Но, ну ладно, как бы другого выбора у нас нет реально. Потому что что дальше? Мне просто не объяснили. И карта просто, я не знаю, я что ли... Потому что и как додуматься, что делать. Да почему так лагает из этих зомби автор этой карты? Вот зачем ты сдел сделал так много сущностей? Вот нельзя было сделать так, чтобы, типа, когда ты нажимаешь на какую-то кнопку, как раз появлялись зомби. Потому что из-за того, что слишком много зомби одновременно, и они просто не прогружены. Вот из-за этого и лагает. Так. Ладно, найти, побежим, побежим, побежим. Так, опа. Похоже, это элитный район города, но где же все? У меня вот такой же вопрос. Так. Тут дома какие-то. Тут. Ну, ничего полезного. Так, надо облутать. Каждый сундук, который тут есть, потому что... О, они точно что-то значат. Так, тут просто коты, просто дома. Естественно, зомби. Это что, дома зомби? Ээээ, зомби, походу, кайфово живется. Ну, знаете, эээ... а дальше куда? А дальше куда? Пишите мне, дальше куда? И почему их так много? Так, так, так, вот, я вижу, я вижу, я вижу. Житель города, житель города, да? Города, города, деревня, села, поселка, поселка посёлка, типа, хоть Москвы, хоть, блин, Марса. Так, что за дом ведьмы какой-то? Да, вот... Почему эти зомби за три был? Это просто... Это домик мэра, серьезно? Это домик мэра, значит, и куда он делся. Нужно его найти, там и безопасность. А, спасибо, конечно, но а зачем? Так. Тут военные какие-то эти... Какие-то барашки... И мне надо на этими лодками. Будет интересно, если я сейчас просто закончу видео. И потом мне кажется, что тут 5 минут оставалось. Тут вроде нет никого. Ну, тогда я реально я просто не знаю, как эту карту продолжать. Ну и давайте, в принципе, я на этом видео закончу. Оно и так. Очень долго идет. Ну и, в принципе, подписывайтесь, ставьте лайки, нам, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. И что же, ребята, всем пока-пока.